Замечательное вкусное блюдо из пасты феттучини с креветками. Советую попробовать приготовить. Разрезать креветки и обжарить с нарезанным кубиками белым грибом на оливковом масле до золотистого цвета в глубокой сковородке. Убавить огонь, добавить нашинкованный зубчик чеснока и белое вино. Затем влить сливки. Готовить на медленном огне до тех пор, пока соус не загустеет и не станет светлым. Отварить макароны до состояния алденти. Слегка жестковаты. Смешать и томить под крышкой 2 минуты. Досмотри шинвида и я предложу записать список ингредиентов. Вкуснее тем, кто подпишется. Необходимые ингредиенты. Спагетти, 400 грамм. Креветки, тигровых. 4 штуки, или обычных, большой белый гриб, 1 штука, или шампиньоны, чеснок, 1 зубчик, оливковое масло, 2 столовые ложки, белое вино, 4 столовые ложки, сливки 33%, 3 столовые ложки, соль, по вкусу, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания.